Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный джем из красной смородины. Если сделать все правильно, со временем джем превратится в желе. При этом никакие загустители нам не понадобятся. Используем только ягоды и сахар. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 1 килограмм красной смородины с веточками хорошо промываем и даем воде стечь. Затем помещаем в смородину в подходящую для варки высокую посуду, добавляем 1 килограмм сахара и хорошо растираем, чтобы из ягод выделилось как можно больше сока. Когда вся масса станет одного цвета, отправляем смородину на плиту, и доводим до кипения на сильном огне при этом содержимое миски периодически перемешиваем чтобы вся масса прогревалась равномерно с момента закипания варим смородину минут 5-7 пока пена не начнет оседать Затем огонь убавляем до среднего и кипятим в варенье еще 3 минуты. Общее время варки смородины не должно превышать 10 минут, иначе желе не получится. Дальше протираем ягоды в горячем виде через сито. Жмыв, который остается, ни в коем случае не выбрасывайте. Из него можно сварить замечательный компот. Получившийся джем разливаем по сухим стерильным банкам. И даем полностью остыть, без крышек. Сверху джема должна появиться пленочка. После этого банки можно закрывать. Причем как металлическими крышками, так и капроновыми. До зимы такой джем превратится в плотное желе. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Из указанного количества продуктов получается примерно 2 полулитровые баночки джема. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.